Женщина-родитель, мужчина-ребенок. Вот. Здесь все равно придется женщине иногда поддаваться и подыгрывать. Вот. Давать мужчине инициативу. Даже самое сложное для женщины, это понимать то, что она сама сделает лучше, давать мужчине получать опыт. Таким образом он будет развиваться и чувствовать себя востребованным. Но, честно вам скажу, в таких отношениях будет рулить женщина. Ну, то есть как бы. Потому что она сильнее, она ну, мощнее и духовно, и энергетически. Какие рекомендации здесь для женщины? Ну вот так, вам для общего развития. Не сравнивать своего мужчину с мужчинами, которые находятся в роли родителей. То есть, понимать, что этот мужчина, он никогда не станет каким-то там лидером, успешным бизнесменом, учителем, политиком и так далее. Он всегда будет по социальной лестнице ниже. Но с таким мужчином есть масса плюсов. Он никуда не денется, им можно управлять. Вот, он смотрит, открыв рот. То есть, если женщина хочет мужчину, который ей будет подчиняться, это идеальный вариант. Он безопасный, он будет очень семейный, он будет реализовывать цели, которые женщина ставит.